У Души есть три направления движения сознания. Сознание — это энергия Души. Это вечная энергия Души. И у Души есть желание вечности. Это желание есть у каждого человека. Все хотят жить. У Души есть желание любви, гармонии, красоты. И это желание заставляет Душу родиться в женском теле. И у души есть желание знания или развития. Это желание приводит к мужскому телу. Поэтому не существует некрасивых женщин. Некрасивых женщин не существует. Потому что энергия любви, гармонии и красоты ⁇ это энергия, с которой человек рождается женщиной. Есть только женщины, которые не уделяют этому внимания они вот женское воплощение свое не оценили, не, не заставили себя двигаться в этом направлении. Хотя с детства они понимали, что это очень важно любить, заботиться. Даже с детства женщина, девочка маленькая, понимает, для чего она живет. Уже с самого начала. И формирование вот этой энергии красоты, она, оно именно связано с тем, насколько работает женская природа. Допустим, часто женщины думают, что женская природа, так трудно ее развивать. Мужчинам проще. Но мужчинам тоже трудно развивать только уже мужскую природу. Вот женская природа у них живет сама по себе, у мужчин. Расслабился, стал женщиной. Все, лежишь на кровати, ленивый, несчастный, скулишь. Все, стал женщиной, расслабился. Но когда женщина расслабляется, она становится мужчиной. Она становится грубой, сухой и так далее. Конфликтной. Часто женщины думают, что у меня характер какой-то мужской. Нет, у всех женщин женский характер. Ни у какой, ни у одной женщины нет мужского характера. Просто есть развитый характер, а есть неразвитый характер. Есть ослабленный характер, есть сильный. Но если женщина понимает свою природу и развивает ее, то тогда она приобретает естественно все женские качества характера. Это естественно для женщины иметь эти качества. Это доброта. Любовь к людям, скромность, простота, желание заботиться, желание служить, верность, чистота. И все это вместе называется красота. Потому что все красивые, все, что связано с красотой, это и есть женские качества характера. Когда у мужчины есть красота то у него, значит, тоже есть сильные женские качества характера. Женские качества характера не запрещено иметь никому. Когда мужчина развивает все мужские качества характера и становится, как святой мужских качествах характера, то дальше у него развивается женские качества характера. И настоящий мудрец он имеет развитые и мужские, и женские качества характера. Он добрый, он заботливый настоящий мудрец, он чистый. И красивые поэтому. Женщина, когда развивает женские качества характера, становится сильной в ней. Они начинают развивать мужские качества характера. И поэтому настоящая мудрая женщина, она сильная, по природе мужественная, стойкая, храбрая, мудрая, целеустремленная и так далее. Это мужские качества характера уже. Поэтому здесь вопрос просто последовательности развития. Женщина не должна пытаться развивать сначала мужские качества характера, потому что это ослабляет ее правильные отношения с людьми в мире. Основа женский. Женщины – это женские качества, а мужские могут на них уже как-то развиваться. Мужчина, основа – это мужские качества, а остальные качества характера, они на этих, на мужских уже должны селиться сверху. Но если человек говорит, я ну, имею качество противоположное характера, то это значит, что он просто ослаблен. Вот, допустим, женщина говорит, я грубоватая. Это значит, что она недостаточно имеет женской силы, и все. Это не значит, что у ней крен какой-то в характере. Нет крена никакого. Если женское тело, то психическое тело женское, крена никакого нет. Больше того, я в Таиланде разок иду, просто там смотрю, идет человек, а я вижу тонкое тело. И тонкое тело у человека мужское, а лицо и груди, и все остальное, женское. Но тонкое тело не поменялось. Я вижу, идет мужчина, который ну, как бы ведет себя как женщина. Это неестественно. Я думаю, господи, ну какой несчастный человек. Потому что это неестественно для мужчины вести себя как женщина, хоть и приятно иногда. Знаете, мужчине иногда приятно так пока покапризничать, расслабиться. Так. Понимаете, но всем противно от этого. Это неестественно, не вызывает счастья ни у кого такое поведение мужчины. Точно так же женщине тоже иногда хочется кулачком стукать и начать там всех чехвостить. Ну, счастья от этого никто не испытывает. Таким образом, все это надо. Женщина иногда должна стукать кулачком. Мужчина должен быть добрым. Все это нужно, но не в первую очередь. Строгость женщине не нужна в семье обязательно, без строгости, невозможно с мужиком ничего сделать. Он как ватрушка становится просто. Без строгости женской. Ватрушка, знаете, такой. Мягенькая такая, по бокам. А в сердце, в середине еще мягче вообще. Поэтому нужно эту очень четко вещь усвоить, что есть три степени деградации человека. Первая степень деградации человек получает естественные природные недостатки, женщина-женские, мужчина мужские. Что это за недостатки? Женщина становится чувствительной сначала очень. Ее все раздражает. Потом дальше она становится капризной истеричный, обидчивый, несчастный, такой депрессивный. И так далее. Это естественные женские недостатки. Вот женщина, когда ослабевает, у нее сила, она, вся любая женщина, такой становится. Какой бы она ни была, любимой, оптимистичной, радостной, красивой, если она устала, она становится чувствительной, капризной, э -э, депрессивной и так далее. обидчивой. Обижается от усталости. Вот ребенок, какой бы он хороший ни был, если он устает, он начинает а -а -а -а -а орать. Любой ребенок. Некоторые устают меньше, другие больше. Ну, любой ребенок, когда он а -а -а там орет. Почему? Потому что он ребенок. Женщина, когда устает, становится обидчивой, капризной, депрессивной и так далее. Это естественные первая стадия, естественные недостатки человека. Если человек не просто устает, а истощается и еще больше, батарейки садятся личности, еще больше садятся, то у женщины просыпается грубость. Он начинает грубить, хамить, злиться. Это еще значит, что у нее больше истощилась вот эта ее природа женская. Ну а если еще третья стадия деградации, то есть на второй стадии Женщина получает мужские недостатки уже, естественно, мужские недостатки есть у мужчины, но если они у женщины просыпаются, значит, что у нее истощение сильнее уже, чем первая стадия. И есть третья стадия истощения, это уже терминальная стадия, плохая очень стадия, до нее нельзя себя допускать, когда у женщины появляется непереносимость мужчин. Если женщина на этой стадии живет долго, несколько лет, то у нее появляется половое влечение к женщинам. Это сильный уже результат, сильного истощения характера человека, что характер сильно израсходован, он не подпитывается, он стал очень слабым, характер человека. Теперь, как сделать характер сильным? Вот рыба, она сильна в воде. Допустим, если ее на сушу вытащить, или крокодил, допустим, возьмем крокодила. Он в воде может сражаться даже со слоном. Но если его вытащить на сушу, то он не сможет со слоном сражаться. Он слабее слона на суше, а в воде сильнее слона. Потому что вода это его естественная природа. Если женщина начинает, допустим, постоянно думать о том, что надо выучиться, надо там на работе стать успешной, надо как бы... Специальность получить денег иметь достаточно, за квартиру выплатить, на машину накопить там и так далее. Вот женщина постоянно об этом думает. Она не в воде. Она теряет себя от этого. У нас сух, сохнет у нее женский характер. И даже на работе она становится больной, несчастной. Женщина, которая постоянно думает о работе, вот женщина подходит ко мне, говорят, Олег Геннадьевич, ну как себя найти на работе? Я вот прихожу на какую-то работу, сначала мне нравится, потом я устаю, это вторая стадия. Третья стадия, надоело, четвертая, ухожу. Потом опять прихожу на другую работу, опять нравится, устаю, надоело, ухожу. И так далее. Как мне найти себя? Я говорю, надо сначала замуж выйти. Ну, говорит, откуда вы знаете, что я не замуж? Понимаете, очень просто догадаться, что курочка снесла яйцо. Вот, допустим, курочка, которая не снесла, она... Нем... Бегает постоянно, суетится. Но если она яйцо снесла, она... Она сидит такая... Ну, значит, все нормально. Если женщина занята женской природой по-женски, она успокаивается. Она становится как спокойная река. Но если она занимается не своим делом, она начинает суетиться, бегать что-то и истощается, расходуется, становится несчастной, больной, замученной, деловой. И тут переворот сознания происходит. Женщина, например, думает, что если она как бы мужчине так, туда, сюда, сюда, пятая, десятая, она думает, я умная. А священное писание говорят дура. Представляете, все наоборот. То есть женщина умная, как себя ведет. Она позволяет мужчине ошибаться, делать глупости. И при этом ему советуют все очень мягко, так, аккуратненько. Лучше. Тебе не биться головой об стенку, мой хороший. По-доброму. Дает возможность ему биться, но советует как надо. Она самодостаточная женщина. Она сильнее поступков человека. Она может все вытерпеть, она советует по-доброму, и поэтому всегда ее слушает муж, потому что она мудрая терпеливая но если женщина постоянно кричит ругается на мужа спорит с ним она пилит суп на котором сидит вот когда а, женщина замуж выходит она сваливает часть своих проблем на мужа естественно так устроена психика То есть она говорит сам решает все все я замужем сам решай. Я уже не буду решать теперь. Раньше я решала, потому что была не замужем. Теперь сам решаю Все. Я расслабляюсь. Я своего добилась, я теперь замужем. Я расслабляюсь. Все. Ты напрягайся. Он рад, ему нравится напрягаться, мужчина. «Э, хорошо. Я...», я напрягаюсь. Замечательно. Вот. А женщина расслабляется, становится красивой. Когда женщина расслабляется, красивой становится. Даже женщина напрягается, какой становится некрасивой? Чувствуете разницу красивой-некрасивой женщины? Когда женщина становится некрасивой, она теряет все в жизни. Она становится красивой, все приобретает. Вот это не значит, что женщина ничего не должна делать, лежать на кровати и говорить, «Я теперь красивой хочу быть». Нет, речь идет о поведении. То есть, женщина должна действовать, все делать не через аскезу, а через любовь. Она должна заботиться обо всех, служить, всех любить, и это ее мотивация основная в жизни. Приведу пример, допустим. Женщина решила встать пораньше. Надо женщине пораньше вставать или нет? Надо, иначе у нее личка станет таким, можно объяснить, все некрасивое будет. Ну и не значит, что надо мало спать. Женщина должна спать больше, чем мужчина на час где-то. Но пораньше вставать все равно надо, потому что поздно встает женщина, у нее ну, характер портится, болеть начинает и так далее. Но само себя, если она сама себя заставила, она из силы воли встала пораньше, она потом весь день будет себя за это винить. Ну что я над собой издеваюсь? Ей неприятно в сердце будет думать, я, зачем я издеваюсь, своей женщиной, родилась, я должна отдыхать, не издеваться. Мне в сердце подсказывает, и не нравится такой подход. Но если она созвонилась с подружкой и говорит, давай завтра пораньше встанем, или с мужем договорилась, допустим, то ей стыдно уже не вставать пораньше. Но с мужем это неправильный пример, Потому что если с мужем договорился, она на назло может встать позже. С мужем неправильный пример, а с подружкой правильный. У нас с подружкой договорилась. Вот. И она не может уже не встать. Потому что у женщины коллективный разум, а не индивидуальный. Она не может себя заставлять. Но она через любви и отношений сразу вдохновляется. Вот, допустим, у меня жена никогда раньше не встанет. Но когда я уезжаю, у меня самолет рано, она раньше меня встает всегда. Потому что. Так действует психика женщины, она вдохновляется служением, заботой, и не надо даже себя заставлять, она естественно это делает. И здесь, если женщина понимает, что ей надо радо вставать, чтобы быть здоровой для ребенка, чтобы он рос тоже здоровым, она тогда договаривается с подружками как-то или мотивирует мужа, говорит, ну ты подойди, скажи мне пора вставать, не надо меня трясти, там, заставлять, что-то, просто скажи. Равставать, моя хорошая. Я, может быть, встану, может быть, нет. Это не твое дело. Не надо второй раз потом приходить. Ты не встала. Не твое дело. Просто зайди скажи. Это еще как бы для мужчин тоже дополнительное понимание, как бы, как устроена психика. Женщина это как поле на пару. Есть вот, засадили поле, оно растет. А есть поле на пару. На пару означает отдыхает, не растет. Но она там просто, не просто тоже отдыхает. То есть она рожает детей там, и так далее. Но воспитывает. То есть она живет в отношениях любви женщина. Не в отношениях аскезы. Хотя аскезы женщинам тоже нужны. Женщина, если не двигается, болеет. В основном все болезни женщины идут от, от, от, от недостатка движения женщины. Лишний вес, онкология, вот эти опухоли все доброкачественные, это все означает нехватка движения. Женское тело само по себе ленивое и расслабленное, поэтому оно больное часто, из излишнего расслабления. Нехватка движения, нужно двигаться, но заставлять себя не надо нужно вдохновляться, поэтому вся жизнь женщины, все психика женщины соткана из отношений. Если у женщины нет отношений с женщинами, она обесточена, у нее нет силы жить. Ей нужно отношения с женщинами, чирикать постоянно там, здесь, всегда вдохновляться. Потому что коллективный разум. Вот, допустим, играют с мальчики и девочки в песочнице. Какой-то мальчик обидел девочку. Нет, девочка обидела мальчика. Раз ему песком обсыпала его. Случайно там, допустим. Мальчик как реагирует? Он сам идет, лопатку поднимает на девочку, и говорит, я тебе сейчас тресну. Мальчик сам. Он кого-то приглашает помочь ему, нет? Нет, он сам идет и как бы разбирается, сам. Теперь мальчик обидел девочку. Что дальше будет? Она собирает всех девочек. Все девочки встают перед ним и говорит, ты что, обидел ее? Все вместе говорят, а он один. Так ведь или нет бывает? То есть у девочки, у женщин какой разум? Коллективный. Потом дальше, допустим, в семье скандал. Дети на чьей стороне? На маму или папы? Мамы. Собачка. Тараканы. Кошки. Все на стороне на женской природе, За женскую природу все защищают, мужчину никто не защищает, он сам себя должен защищать, он со всеми сражается, говорит, нет, я прав, все равно, мужчина, но его никто не слушает, говорит, ты не прав, все говорят, хотя он, наверное, прав может быть, вполне. Мужчина должен понимать, как устроена женская природа, он всегда должен вдохновлять женщину, всегда вдохновлять каждую секунду жизни. И тогда это хороший человек, мужчина. Женщина нуждается в поддержке. Причем, когда она одна, она в поддержке не нуждается. и нормально одной, как бы. Но если она с мужем, то она постоянно нуждается в поддержке, потому что ей, она от этого испытывает счастье. Поэтому мужчина, чтобы женщине дарить счастье, он должен постоянно и вдохновлять. Такая природа должна быть у мужчин. Не должен постоянно бубнить, ходить рядом с женой. Постоянное наручение ей читать. Должен заботиться, прощать, терпеть ее. И вдохновлять постоянно на жизнь. Итак, есть женская природа. Каждая Каждая женщина, она рождается с женской природой, с определенным желанием в жизни. Но если она потом не следует этой природе, она теряет себя. Это желание гармонии, любви, отношений, чистоты, правильности. Женщина не любит делать все неправильно, только любит все правильно делать. Желание правильности, чистоты, гармонии, любви, служения, заботы, верности – и так далее. Вот это ее желание. Женщина должна всегда стремиться к гармонии, к любви. Это ее природа и сила. Но сила женщины имеет тайную природу, даже для нее самой. Часто женщина не понимает свою силу. Например, есть несколько схем развития. Допустим, первая схема. Я выучилась, обрела хорошую специальность. У меня есть квартира, машина. И только потом я уже создаю семью. В этой схеме женщина на что надеется? На себя. Она говорит, а на кого надеется? А вдруг бросит там человек. Вторая схема, это мужская схема у женщины. И она всегда патовая. Потому что женщина, которая так развивается, она находит слабого мужчину. Потому что не бывает два сильных человека сразу. Если она хочет быть сильной, она находит слабого мужчину всегда. Теперь женщина, она стремится к семье, работает над собой в плане характера, любит всех, заботится обо всеми. Ну, допустим, не успела еще выучиться в институте. Но она понимает, что нужна семья в первую очередь. И она ищет себе мужа. Думает об этом, она не ищет ничего, она думает об этом, потому что женщина, когда о чем-то думает, она привлекает это. Знаете, что у женщин энергия, психика соткана из энергии, меняющей жизнь? То есть женщина меняет жизнь всем вокруг, она из энергии соткана. А мужчина соткан из поступков. Если мужчина ничего не делает, он значит труп. И женщина, если не думает о своей жизни, она тоже как труп. Женщина должна понять, чего она хочет сейчас, допустим, решила создавать семью. И переключиться женщине очень трудно. Если она думает о работе постоянно, она туда вкладывает силы, и она развивается там хорошо. Но если она думает, она при этом не думает о семье, то потому что энергия желания женщины, она не может идти сразу в две стороны. Или она думает о работе, или о семье, одно из двух. Если она думает о семье, значит, она настроилась на семью и что дальше происходит с ней в жизни. У ней меняется отношение с людьми, она начинает всех любить, заботиться обо всех. И у ней психика идет в сторону семьи и постепенно привлекает в себе человека какого-то. Но если женщина занимается чем-то другим, он никогда не привлечется в человека. Если червячка не насадить на крючок, ничего ловиться не будет. Крючок пустой никому не нужен. Так и женщина без любви тоже никому не нужна. Поэтому нужно понять вот эту природу свою и настроиться на личную жизнь женщине. Допустим, женщина настроилась на личную жизнь, но дальше ничего не меняется. Нужно продолжать любить всех, заботиться обо всех, даже в возрасте, и тогда дети будут счастливы, все будут счастливы, если ты всегда остаешься женщиной. У нас была передача на центральном телевидении, там такая передача была, что сначала жениться или учиться. И там студенты были и эксперты. Меня посадили в эксперты, там была еще одна женщина, которая возглавляет многодетных матерей России и она рассказывала, что она никогда не позволяла себе так думать, что сначала учиться потом жениться она сначала думала о семье вышла замуж параллельно поступила на учебу родила ребенка потом все равно доучилась и она была всегда очень сильная она говорит, у меня никогда муж и семья не были на втором месте но я всегда хотела социальной деятельности у нее такая природа хотела социального развития. Но так как был фундамент, у меня на сердце было спокойно, что у меня есть дети, есть муж, я там достаточно вкладывала. Поэтому я и социально была сильной, потому что у меня был фундамент. Дома нужен фундамент. Если женщина без опоры, она как бы работает, развивается, а у нее нет фундамента, у нее нет ни детей, ни семьи, то она... вот такой дом получается. Легко его сломить куда-то. Потому что постоянно суета, не ко ко, -ко". суета, потому что женщина не успокойная. Женщина, когда с семьей, с детьми, она успокоенная. У тебя работа есть? Ну, есть. Ну, нет. Разницы нет большой, потому что у тебя уже есть то, что надо, самое главное. Остальное все зависит от ее желаний, потому что работа для женщин это хобби. Хочу, хожу на работу. Некоторые женщины вообще, ну, деловая атмосфера вообще не переносима по природе. Женщина говорит, Олег Геннадьевич, я не могу нигде работать, мне, наверное, не нашла свою природу. Нет, просто тебе это по природе не переносимо. Ты не можешь терпеть, у тебя такая чувствительность, Те деловые отношения не подходят. Вообще никак. Поэтому работай дома или вообще не работай. Главное, выйди замуж. Видите, все в это упирается у женщины, это личная жизнь. Теперь некоторые говорят, Олег Геннадьевич, а если не по судьбе выйти замуж? Ну, морковку, представляете, сажают, она такая, чуть вылезла такая, говорят, а если не по судьбе, дальше расти. Ну какой бред вообще? Ну, как не по судьбе? Ну, зачем тогда ты в землю-то тебя садили? Солнышко будет, будут поливать, вырастешь морковкой из семечка, что значит не по судьбе, если женщина или астролог, вот это вообще классно, астролог. Вот сплошной анекдот вообще. Приходит женщина к астрологу, девушка, анекдот. Он смотрит ее карту и говорит, вам жениться не по судьбе. Так Ты посмотри, кто перед тобой сидит-то. Если человек родился женщиной, то ему всегда по судьбе. Потому что женщина родилась для семьи, для детей. Зачем ей еще рожаться вообще? Не по судьбе вам, семья, не по судьбе. Здравствуй, с Новым годом. Просто есть трудности у этого человека. Трудности есть просто. Трудности прошла и замуж вышла, все. А карта показывает только на трудности. Бывают очень большие трудности, ничего страшного, значит хорошей женой будет. Сначала потрудится над собой сильно, а потом будет хорошей женой. Так ты вдохнови ее, расти дальше. Допустим, морковка начала расти, и там солнца не хватает или воды, и астролог приходит говорит, ты умри просто, дальше тебе не по судьбе расти. Что это за такой помощник? Это есть такие садистские врачебные анекдоты, да? Типа... Бабушка пришла к врачу, говорит, кончилась моча, да? Говорит, не, не мочусь, он говорит, кончилась моча, следующая. Другая приходит, говорит, что-то у меня спина болит. Ну, согнитесь, вот так болит, нет. Ну, вот так и ходите, следующая. Так, островок, да? Пришла, я что-то не замужем, не по судьбе, следующая. Ну, это же анекдот просто. Каждая женщина достойна быть замужем, но иногда испытание. Когда испытание, кажется, что я никогда, наверное, не выйду. Это просто так действует испытание. Это природа испытания, она имеет несколько аспектов. Когда испытание приходит, первое, что она делает с человеком, как вы думаете? Вот испытание приходит в жизнь, что самое первое с человеком оно делает? А? Правильно, пугает. Оно говорит. Ничего у тебя не получится, ничего не получится, испытание, говорит. И никогда не выйдешь замуж, никогда. Все, испытание так действует, оно пугает человека. На самом деле, может быть, там и движений не так много, не так много надо трудиться. Вот кто из вас, девушки, вот послушал лекции, начал работать над собой, и оказалось, что не так долго надо было ждать, чтобы выйти замуж, поднимите руку. Ну, все. Оказалось, что не так много а до этого думали, ой, никогда, никогда, да, пока вот неправильно не действовали, никогда не получится. А когда начала делать, все оказалось легко сделать, не так сложно. Вот я когда начал бегать, я пробежал 500 метров, задохнулся. 500 метров пробежал, думаю, ну, я никогда не смогу бегать там 5 километров нереально. Через год бегал уже 5 километров. Думаю, 5 километров это все уже, наверное, это предел. Сейчас уже 14. Нормально, все, вообще не задыхаюсь, отлично, чувствую себя похудел. Чувствую себя помолодел. Штаны в лес, которые носил 15 лет назад. И так хорошо. Ты не печалься. Просто постепенно все происходит, со временем. Но не надо, главное, об этом думать. Вот это самое. Просто делай вот то, что надо, и все. Действуй по своей природе, по женской. И все, и все получится в жизни. Это не получается. Так ты ничего не делала, вот поэтому не получалось. Вы говорите, Олег Геннадьевич, надо всех любить, всем дружить, а вокруг для ну, никого нет. Ну, в пустыне мои хорошие живем, но ну, нет никого вокруг. Я в Красноярск, когда приехал, Зима, зима была, вышел на улицу, из подъезда смотрю, стоит такая как бы бутылочка, и там семена, немножко семян внизу, и постоянно птички залетают, раз семечка, раз семечка, раз семечка, и я посчитал, думаю, за 20 минут все семена закончатся при таком темпе. С лекции иду, смотрю, опять столько же семян, и постоянно птицы подлетают и едят. И думаю, кто-то должен быть рядом, кто-то спосыпает семена. И потом паук по нам смотрю, и сидит такая... Ты не печалься, такая женщина сидит. И смотрит, как они клюют. Понимаете? Вот это и есть женская природа. Не обязательно... Что-то там искать непонятно. Вот просто поставьте кормушку и просто любите птиц. Бабушку увидели, в мусорку полезла. Это самый главный критерий понять, что человек голоден. Не то, что на улице он там кричит. Подайте на бухло. Вот. В звук такой слышал. <смех> вот. А человек в мусорку лазит. Это значит, что точно он голоден. Ну вот возьмите прям, пойдите тут же к этому человеку и дайте ему покушать. Пусть он там пьяница, там то угодно, неважно, он голоден этот человек. Если женщина дает человеку покушать, она становится еще больше женщины. Она становится красивее. Женскую силу нужно культивировать с помощью вот этой деятельности, помощи, заботы обо всех. Алло, мама, как у тебя дела? Подружки, алло, у тебя все хорошо? Так, и так далее. И пошла, пошла, всех обзвонила. Всем дала счастье, даже взрослые. И женщина такая всегда будет счастлива, у нее ничего не разрушится. Даже если дочь у нее бестолковая, ее все равно не бросит замуж, бросит муж. Почему? Потому что она такая, она хорошая.